смотрите канал «Бухгалтерские услуги». Те, кто заходил на мой сайт, то знают, что ко мне можно обратиться за услугой бухгалтерского сопровождения вашей компании или ИП. И еще у меня есть видеокурс по программе 1С бухгалтерии 8.3». Он состоит из 20 подробнейших уроков, на которых рассматривается сквозной пример. И я решила в этом году сделать акцию и два урока – Отправляю вам в подарок. <coughs> Это урок номер 9 и 10. Чтобы получить данные уроки, вам нужно перейти на страничку «Подарки для подписчиков». Эти два урока связаны с производством. Как в программе 1С вести учет производства. Очень интересные и сложные уроки будут интересны не только для начинающих бухгалтеров, но и для бухгалтеров, которые уже давно работают, но никогда не были связаны с производством. Чтобы их получить, вам просто нужно оставить вашу почту, и уроки вам придут автоматически на ваш почтовый ящик. А теперь основная тема нашего урока. Совмещение двух систем налогообложения для индивидуального предпринимателя. Предположим, Индивидуальный предприниматель работает на общей системе налогообложения. Вот у меня есть такой предприниматель, которого я веду. Он занимается оптовой торговлей, сантехнического оборудования. И теперь он решил оказывать своими силами услуги по монтажу отопления и водопровода. Если он будет это делать на общей системе налогообложения, вы понимаете, что расходов у него никаких не будет потому что он будет делать это своими силами. И ему крайне невыгодно оказывать такие услуги и выписывать счета фактуры и начислять НДС, а потом еще и налог на доходы 13%. Поэтому в данном случае вопрос решается следующим. Покупка патентов. Чтобы купить патент, нужно оформить заявление, и за 10 дней до начала действия патента подать его в налоговую инспекцию. Бланк заявления и образец заполнения вы можете скачать в ссылочке в описании под этим видео. Чем хорош патент? Так это тем, что... Вы его можете приобрести, например, не обязательно с начала года, а вот в середине года вы работаете, работаете, вдруг вам стукнуло, о, а вот я могу еще делать вот такие вот услуги. И вы тогда просто пишете заявление или печатаете его и несете в налоговую и покупаете патент буквально с любого месяца. Вот это большое преимущество, потому что переход на другую систему налогообложения осуществляется, как известно, только с 1 января следующего года. В нашей ситуации, хочу вам рассказать, мы подали заявление на патент до Нового года, чтобы добавить себе дополнительный вид деятельности с 1 января. Пришли через 7 дней в налоговую инспекцию и нам сказали, что патент пока не готов и вообще приходите в конце января. В общем, вот такое вот безобразие сейчас творится. Но вот мы пойдем с индивидуальным предпринимателем после праздников 11 января и будем добиваться этого патента, потому что получается непонятно. Январь, то ли мы можем проводить эти услуги на патенте, то ли не можем. А если нам его потом выдадут задним числом? Получается, мы целый месяц потеряем и как-то совершенно не хочется производить таких потерь. Теперь далее, что я вам хотела еще сказать. Чтобы понять, сколько будет стоить ваш патент, есть на сайте налог.ру специальный сервис. С помощью этого сервиса мы себе посчитали наш патент. Наша деятельность находится в Московской области. И вот следующий у нас вид патента – услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ. И вот мы рассчитали стоимость патента за год, это составит 57 540 рублей. Также вы можете посчитать для своего региона, выбрав необходимый вид деятельности, заранее вы будете знать, какие у вас расходы уйдут на покупку патента. Ссылочку на сайт – я оставлю в описании под видео. Вот я сейчас открыла сайт, адрес сайта patentnalog.ru, но можете не запоминать, перейдете по ссылочке в описании под видео. Собственно говоря, здесь вы просто нажимаете «Далее», выбираете период, выбираете налоговую инспекцию по региону, вид деятельности и по кнопочке «Рассчитать». И у вас получается расчет. Что хочу сказать. После того, как вы приобретаете патент, а у вас, например, общая система налогообложения, или же ваш предприниматель работает на упрощенке, вам нужно в программе сделать определенные настройки. И давайте по порядку, что необходимо сделать в программе. Первое – это «В». Меню «Главное» в учетной политике. Вы переходите в «Настройка налогов и отчетов». И вот здесь я вот только поставила перед записью этого видео, вы ставите патент. Когда вы вот это ставите, здесь задается период с января 2021 года. Если это у вас с середины, например, с какого-то там с июня будет, да, соответственно, вы выбираете там с 1 июня. Так как, еще раз повторяюсь, что патент можно купить, начиная с любого месяца. То есть это первое, что вы делаете в программе. Далее, сохраняете эту настройку. Следующий момент. Вам нужно будет в справочнике номенклатура создать отдельную группу. Услуги на патенте. Я эту группу уже создала. И здесь пока забила единственную позицию, но я думаю, у нас они будут. И это будет не одна позиция. Я пока забила монтаж отопления. Внесла новый новый вид услуги. И вот здесь еще счета учета номенклатуры. Я создала через кнопочку создать. Я сейчас не буду создавать, потому что я уже создала. Создаете новый вид услуги на патенте. И в программе нужно разделить учет. Нужно разделить все доходы. В нашем случае это общая система налогообложения. То есть у нас доходы по общей системе налогообложения идут на счет 90.01.1. А вот услуги на патенте пойдут на счет 90.01.2. И, соответственно, разделить расходы. Но так как у нас расходов не будет на патенте, это собственные силы предпринимателя, ну, просто я здесь поставила другой субсчет. Вот после того, как вы сделаете вот эти настройки, давайте сейчас попробуем провести какой-то документ на патенте. Предположим, продажи счета. Создаем новый счет. Выбираем контрагента и добавляем услугу монтаж отопления. Количество 1 Предположим, цена 80 тысяч рублей. Да, когда я делала, создавала вот эту вот услугу, монтаж отопления, сейчас можно посмотреть ее настройки. Здесь, соответственно, она без НДС. И здесь эта услуга входит в группу услуги на патенте. Сделали счет. Провести. Еще раз открываем. Можно было не открывать. Делаем на основании реализация акт накладная. Провести. И теперь идем в оборотку. И смотрим. Вот наш вид деятельности новый. Э -э услуга на патенте отразилась на отдельном субсчете 90.01.2. Э -э в этом году, естественно, так как сегодня только 2 января, еще продаж по общей системе, Налогообложений не было, а так у нас будут разделяться денежные выручки на разных субсчетах. Если это видео было интересным и полезным для вас, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал «Бухгалтерские услуги». Благодарю за внимание.